Всем привет, ребят! Сегодня проводим эксперимент по фазовращателю опять же, фазорегулятору точнее. Автомобиль Vesta 1.8 на AMT. Да. Что мы производим? Мы сейчас... То есть, точнее, я подготовил предварительно прошивки с разными фиксированными значениями фазорегулятора. То есть, э, один, одну уже мы одни логи накатали, но как логами назвать, я не знаю, что там получится, потому что логер что-то лагает вообще очень жестко, да, потому что у меня уже и скорость э, опроса уже -то 400 миллисекунд стоит, и при высоких оборотах получается он начинает прям вообще как-то лагать блин потеря пакетов и всего остального только что катались проехали круг, собрали данные при фазорегуляторе который выставлен, фиксирован жестко в минус 15 градусов на данный момент откатываем жестко фиксированный в 0 градусов положение и чуть попозже сейчас вот откатаем кружок Поставим, загрузим, точнее, прошивку, у которой фазорегулятор жестко фиксирован на плюс 40 градусов. То есть, ну, такая разница, там можно, конечно, градиент было поболее сделать, ну, разный, точнее, более плавный. Но там не суть, главное понять, где какое наполнение и когда оно лучше, в общем. И плюс катанем подготовленную прошивку, Но ну, мы, в принципе, уже на ней катались, как бы, да катанем прошивочку с нормальной то есть с изменяемой фазой то есть как я ее там регулировал и э, есть еще некие огрехи которые вот с этими такими поддергиваниями связано ну, но, на этой тоже не но да того, что Здесь э, дроссель я посмотрел, он четко стоит все время, э, ну, то есть не дергается, поэтому вот эти рывки, они происходят, судя по всему, из-за фазорегулятора. То ли я их слишком быстро ускорил, то есть работаю его, там есть, как сказать, трехмерная э, таблица как он должен поворачиваться, на какой угол, и плюс еще есть э, скорость его перемещения, то есть э, с какой скоростью он будет перемещаться при разных условиях, там, температурах. Э, э, либо я это слишком быстро стал, сделал, то есть он слишком быстро перемещается, из-за этого как бы получается, ну, как объяснить, то есть у вас фаза выставилась, да, нужная, потом условия поменялись, он бац, туда фазу, блин, резко переместился в, в другое положение и вот из-за этого вот это наполнение начинает скакать, из-за того, что он быстро меняет очень слишком положение это как бы плюс э, динамики, потому что он быстро изменяется но э, вот побочный эффект, судя по всему связанный, да, с тем, что э, он э, очень быстро перемещается и условия быстро меняются и вот эти начинаются вот эти такие маленькие подергивания, особенно когда вы отпустили газ и нажимаете его опять, то есть условия меняются. Она... Да, вот сейчас на данный Не момент э, с фиксированными положениями регулятора в разных. То есть, мы пробовали сейчас минус 15, э, поставили 0 и попробуем плюс 40. На плюс 40, скорее всего, оно поедет. Вообще никак. Ну, опять же, будет интересно логик глянуть. Но вот этих подергиваний нету. Потому что фазик у нас стоит постоянно в одном положении. То есть он. Был там в минус 15, встал 0, а потом плюс 40, грубо говоря, будет. Ну и, в общем, что я хотел сказать. Сейчас мы логи соберем вот в этих разных трех фиксированных положениях. Потом загрузим мою прошивку, на которой мы уже прокатились. На ней были эти подергивания. Но задемфирую скорость перемещения. И проверим, как это будет происходить точнее что будет происходить будет ли он подергиваться или нет то есть правильно мы ну, сейчас вот как нажал все так и ну да тут как бы то что и фаза не, не меняется никакие. тут получается фаза не изменяется и она как бы скорость никакой не влияет потому что она стоит на в одном месте фазорегулятор ну и попробуем задемфировать все-таки вот эту скорость перемещения потому что я ее там задирал конечно для динамики но судя по всему это перебор уже, надо что-то такое средненькое выбрать если скорость перемещения нам улучшит вот эти показатели точнее подергивания не будет то значит в правильном направлении и в общем попробуем на таком варианте так что еще будет включение сейчас мы кружок проедем до конца загружу вот эту в 40, плюс 40 и прокатимся на ней и потом уже окончательный вариант который на сегодня точнее То что я подготовил Но ну, задемпфирую скорость перемещения ну, вы сами все. ну вот Продолжаем кататься Сейчас поставили фазик в плюс 40 градусов Соответственно автомобиль сразу перестал ехать Вообще, Резко И э, э, э, э, э, На холостом естественно потребление воздуха Сразу стало там что-то 24 20... ну, килограмма в час Массовый расход И цикловой 235 230 где-то вот так вот по с фазами нормальными если его туда закрутить как должно быть на холостном ходу должно быть где-то порядка 100 миллиграмм и в районе 10 килограмм расход воздуха то есть ну сейчас у нас вырос в два раза потому что это только за счет того что мы просто фазик сдвинули ну естественно колбасит мотор на холостых получится да, но в общем-то нам и для частоты эксперимента и нужно было вот эти такие предельные, как бы край крайности. Попробуем и так и сяк. Надеюсь, что кое-как все-таки логи наберутся, блин, потому что и QGD вообще тупит просто жестко. Не знаю, блин. То ли это адаптер, этот диалин конченый, то ли еще что-то. Потому что либо одно, либо второе что-то тут лагает. Мне нормально быстро логи не снять. Ну, хотя бы какую-то информацию, не знаю. Пакеты теряются просто-напросто. Причем они теряются с ростом оборотов автомобиля. Такое ощущение, что там как будто ресурсов не хватает или еще что-то. Хотя скорость опроса тут уже частота всего... Сейчас уже выставил 400 миллисекунд. Но это ни о чем. -то. Практически два раза в секунду, меня Чуть побыстрее. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас мы приедем... Зальем уже вариант, который я говорил на фазиках, которые я выставлял, но ну, мы на ней уже катались. Снимем опять же логи, но ну, задемфируем вот эту вот скорость перемещения. Так что продолжение будет. Ну что, попробовали сейчас на тех фазах, которые я выставил, но ну, задемфировали э, скорость перемещения фаза регулятора. По факту все равно э, подергивания эти есть. То есть это скорее всего не в сфа... Не из-за скорости, а все-таки походу из-за перемещения самого фазика Но сейчас будем думать, сейчас я еще попробую подготовить еще одну прошивочку Форму вообще там поменяю совершенно Ну и посмотрим, как это будет ехать Так что продолжим а Вот, ребят, сейчас накинули прошивочку Опять же с регулировкой фазорегулятора как такового, ну то есть трехмерный. Фиксированные, но форму я вообще на корню поменял, и пробуем э, на предмет вот этих вот э, колебаний, вот этих, которые там были вот при разгоне, какие-то такие бык, бык, бык, вот, ну, непонятные вещи. В районе, да, 1700 2200. Да, ну вот сейчас попробуем. Получше, уже получше, да. Есть... Попробуем все это посмотреть, логи я и Куджидаем снимаю, но он как-то вообще лагает, просто вообще люто, блин, я не понимаю у него пакеты просто теряются. в вот какой-то момент идет идет потом блин просто вообще ничего не читает потом опять читает блин ни одного нормального логера короче нету все как это фуфло блин либо этот open diag дебильный тоже блин там непонятно как он логирует блин не знаю я уже пользоваться. Во-первых, скорость обмена, конечно, вообще никакая, блин, у базовых прошивок, которые у То есть, ну, чисто для диагностики, так, плюс-минус трамвайная остановка, там, три пакета в секунду, блин, летает, но для логирования нормального эта скорость очень низкая. Тут надо хотя бы раз в 10 быстрее. Ну, там, 30 миллисекунд, там. Чем быстрее, короче, тем точнее все получается. То есть, можно поймать все эти мелкие всякие вот такие подергивания, которые мы можем здесь не увидеть, или еще что-то. Ну, я думаю, что пока оставим на этой прошивке. Соответственно, владелец покатается, мы на связи постоянно, расскажут, что и как. Ну, и будет понятно, в общем-то, в какую сторону крутить, а посмотрю... Мы уже нашли-то причину все равно. Ну, причина понятна, да, я и так и думал, но просто не, за, не закрепить это было. Вот. И большое спасибо человеку, вот специально сегодня приехал, и как бы у нас процесс просто в разы ускорился, потому что мы можем сразу же поменять, попробовать, проехать, даже не логи даже, если не собираем, то мы можем, грубо говоря, своей задницей, да. в кавычках, почувствовать все вот эти перемены, и ну, все ощущается сразу же. Я могу, тут же остановились, поменяли, поменяли залили, проехали, опять поняли еще раз, ну и вот так вот повторяться блин. то есть можно, а не как а, получалось, что я что-то подготавливаю, там человек через неделю приехал, мы зашили просто прокатились, ой не то, блин ну и все, обратно ливанули то, что было более не менее нормально, и он уехал то есть, ну, и непонятно, что делать, то есть хоть бери у кого-то машину, там, не знаю у ребят знакомых на там пару дней и Специально выделить два дня Самому ездить как бы на ней И пытаться поправить все это дело Ну так что будем В общем продолжать э, Ковырять все это дело Понимать как более грамотно фазик э, Повернуть в каких режимах повернуть Ну и все остальное э, Опять же не забываем ходить под видео Там ссылочки контакт drive, э, Подписываемся Жмем колокольчик и пальцы вверх Так что в общем всем пока и до новых встреч